шлифовальная машина для стены потолков ASPRO-C3. Мощная шлифовальной машина 700 Вт. Диаметр шлифовальной бумаги, используемой в этой машине, 225 мм. Способ крепления бумаги на липучке. Машина может быть использована без строительного пылесоса, так как имеет вентилятор, установленный над шлифовальной головкой, что позволяет использовать ее при шлифовальных работах небольших площадей без использования пылесоса, а вот с таким вот специальным мешком для сбора пыли. Шлифовальная машина имеет плавную регулировку частоты вращения шлифовального диска. Также шлифовальная машина Aspro C3 имеет возможность телескопического удлинения. Суммарная длина 180 см. шлифовальная машина для стен и потолков, модель ASPRA-A1. Мощность электродвигателя этой шлифовальной машины 700 ватт Машина работает с наждачной бумагой диаметром 225 мм. Способ крепления у нее на липах. Электродвигатель этой шлифовальной машины расположен непосредственно над рукояткой, что облегчает вес этой шлифовальной машины и делает ее удобной при работе на шлифовке потолков, так как нет лишнего веса на краю шлифовальной машины.